Моя ключевая задача, наверное, если можно это так сказать, связана с тем, вокруг чего сейчас строится вся моя деятельность. Моя деятельность сейчас строится вокруг такой темы, как богатство семьи. Я еще буду говорить о роли наставников, менторов в моей жизни. То есть одним из таких людей был человек, который не, не стал в итоге моим клиентом, но которому я безмерно благодарен, потому что у него человек, который получает проценты по банковскому депозиту в районе 12 миллионов рублей. Который постоянно мне на протяжении целого года ежемесячно, каждый месяц мы встречались, он ежемесячно мне задавал вопрос, Максим, зачем мне деньги? То есть ты вроде бы как про инвестиции, ты про более высокую доходность, но ты мне объясни, зачем мне получать большую доходность. Я сейчас на депозитах в Сбербанке, в АТБ, в Альфа-банке получаю 12 миллионов процентов. При этом я трачу в месяц, моя семья тратит где-то миллион двести, миллион пятьсот. И объясни мне, соответственно, вот я в этом варился, да, я благодарен своей работе, что она позволила общаться с такими людьми. Я варился в вопросе, да, о, на самом деле, то есть, когда вы выходите на доход в 12 миллионов рублей в месяц, да, вопрос, а зачем вам больше? И в попытке ответить на этот вопрос, я пришел к тому, что на самом деле мы, имеет смысл говорить о богатстве семьи. А богатство семьи это совокупность финансового, интеллектуального, человеческого капитала семьи. То есть это не просто деньги. Это именно финансовый капитал различного рода активы, материальные и нематериальные. Это знания навыки людей и это человеческий капитал семьи. Задача финансового капитала, в свою очередь, является развитие и рост интеллектуального человеческого капитала. То есть это некий базис, на котором базируется именно интеллект семьи и человеческий капитал. А задача интеллектуального капитала развитие рост знаний и навыков каждого человека. Ну и задача человеческого капитала – это счастье каждого отдельного взятого члена семьи. При этом под семьей здесь понимается вот именно толкование, некое такое широкое толкование, связанное с тем, что семья – это не просто мои родители, бабушки, дедушки, мои дети, внуки, а широкое ее понимание, да, некий клан, мафия, да, ее называют в Италии, династия связано с тем, что мы говорим в широком понимании, то есть это братья, сестры, двоюродные, троюродные, четвеюродные, чтобы, как ходят анекдоты, да, многие жители Кавказа, да, всем аулам скидываются, чтобы талантливый человек из Аула переехал в Москву, соответственно, заработал там денег, и, соответственно, весь аул или половина аулы перетащил в Москву, да. то есть вот именно вот в широком таком понимании мы говорим про человеческий капитал.